Всем привет. Всем привет. Вот. Выкатываем технику. Сегодня 8 января. По восьмого времени. Выезжаем пока на двину. А там порешаем куда. На улице 14,5 градусов. Дела вот, Юра, что сегодня, какую рыбу будем ловить? А будем ловить то, что попадется. Это самое главное. Да, вот закрыл фонари, увидели лицо. Сейчас выкатим в сани, погрузимся машинку, перегоним. Все. Всем привет! Из под кумбыша мы находимся под кумповом под новым кумповом. Вот смотрите. Вот я вытягиваю руку. Вот только-только достаю. Вот, не верите. Юра <свят> стоит, видите. Во, вот так вот, да. Новая палатка. Почти чуть. Вот. Испытываем сегодня. Опять же, сверлим волшебным шуруповертом. Может надо было тут вот сверлить. А как хочешь, можешь там сверлить. А ты. Я буду здесь, а ты, а ты сюда лицом, да? Да? Ну давай так. Просто... А, а столик тогда что мне? А столик вот сюда передвинем и все. Так. Все. Ну сейчас посмотрим. О! Какие шарики. Так. Как учил. Сейчас мы закинем их. Ага, это пакетики. Ну, смотрим. Бум. Мы, правда, не знаем глубины, но я уже... уже поймал. Я, я закинул два шарика. Так, ладно. А тут у меня шарики я делал. Тоже их бросим не будет, не да, смотри, да смотри, да как, смотри, как какие шарики, на. Не надо, не надо, пока не надо. Э, да, он ледяной. И вот он, блин, фиг она раскусит. Все-таки. Видишь, какие яйца этого. Скажи. Чингисхана. Ну ладно. Сегодня пробный у нас снимаешь все конечно у нас сегодня пробный выезд первый выезд в этом сезоне на кумбуш да вообще еще не бывали боялись вообще страшное дело кумбус нормально так ну ладно что метры есть а мы по воде даже с тобой не смотрели да вода и вода поехали и поехали так это у меня есть за опарыши. По-моему, что-то взял. Так. На все. Тише. А, я... а кто вот это? ложка то поработает? Никто. Никто. Никто же за меня не почистит. А я взял ложку-то. Ложка-торик. Или... Опа. Ты уже почистил что ли? А мне так не почистил Так Не хорошо Так Поехали Смотрите, а, да, хорошая Наверное, даже легкая, наверное Будет Мышка-то Да, Легкая, наверное Ты надо достаешь О, достал Сделаем ледник. <смех> Снежный. <смех> вот, вот он вот такую сегодня. На красную и на отводную. Давай ну там впереди. Какая разница, да? В смысле? У удочку еще поставим? Да. Делай! Она эту самую сверли у тебя где-то? Да я унес. Да зря. Так, сейчас делаем. Так. Одного корюха я вчера, ой, последний раз на 4 числа поймал на червята этого зеленого. Ага. Он размяк к концу рыбалки. Пожил. Китайский же, он же волшебный. Ты не смотрел про воду ты ничего почему не смотрел Все? что она сейчас должна делать 1 будет нет, малая а сейчас убывает да. 2, 6 с копейками полная вот сейчас вода пойдет шуру повернуть найдем тоже такая же палатка у парней. Такая же? Ага. Может два на два, ну. Но... Цвет такой? Да. Вон, открой, посмотри. Хо -хо -хо. Сегодня дверь у меня рядом. А хорошо две двери, да? Вот Она такая же, тоже большая. Ага. Так, ну чё, народ прибывает. Еще подъезжают. Очень удобно. Две, две двери, одна твоя, одна моя. Да, конечно, да, я через тебя ходить не собираюсь. Ходить не надо. Ты увидишь, что прижмурился? Раз, и исчезнул. Так, ладно, надо. Только это тебя бьют. Вот, Первая рыбка. Да, вообще. Повезу. Радио включил. На радио он поймал. Прет. Ладно, нормально. Начало положено. Да, тебе-то хорошо ты наловишь. Ой, корешком, запах одну выпало. Да, а, сейчас обвоняем. Обвоняем. Как у нас учительница химия говорила. Говорит, у меня на уроке не воняет, у меня пахнет. Ты ладно. Я взяли вяленого, но, правда, пока развялится. Я на не посадил, а на верхний посадил этого. Кальмара. Ну, блин, смотри, таскать, таскать. На червя? Да. Блин, а у тебя червя мало, да? Да. Да. О, смотрите, смотрите, поклевка. давай посмотрим короче похоже что червяк рулит так муж показалось так. 9 часов у нас две рыбки только, да? Причем Один, это у Юры да? Надо часы поправить. Ну так давай. Чик. А вот и мой а вот, первый, первый корешок. Сражение. Ну середине, на кальмара. <связь> <связь> <связь> а на кальмара, не на кальмара на этот, а, на креветку. Вот, это червяк, видите, вот, нормальный, второй хвост. Ну, если нам с тобой хотя бы повезло, что и ты что-то ловится, и у меня, а то ведь бывает сидят вдвоем в одной палатке, один ловит, а другой смотрит. Ну, сначала. Сначала я тоже посмотрел. А теперь ты посмотрел. у тебя пока нет. Ну, вторая, ну да. Кто-то скромненький подошел. Понюхал. Понюхал. Опа-на! Нормально. Сижок. <свеч> Не знаю, что помогло. Опарыш или прикормка. Оп! Ну, спасибо, Андрюхе. Надо его ворнул, все Смотри, видишь, он такой тяжелый, как камень. Сейчас упадет прямо на дно подо мной. Все плюет? Все должно Так На парша что заглотил. А, вообще не понял. Вытащил непонятно на что. Крючок крючки-то оба здесь. 500. Два в две лунки, под каждую лунку. где это это корешиная. Вот это. Да. А там у тебя что? Вот там уже закинул одну ну, еще бросай. Сейчас течения нету, никуда не унесет. Ну только если шарик укатится куда-нибудь, знаешь это сам, как мультики там, как колобок. Оп это уже и на червя ой помень чутка но еще съедобельный средней паршивости. Слушай, это самый, то как его, креветка-то работает, все равно, не знаю. возьми креветочку тоже. Юра что-то цепляется, Юра начинает меня догонять. Да, ты меня догонишь. Да. Сходы какие-то непонятные, хорошие, кто-то был такой вкусный, большой. Эх. Ну давай повторить. Может, тут ничего нету? раздевал пока ставил так бывает. вот смотрите безобразие на обоих удочках кто-то подошел кто-то отвлекает кто-то хочет в это время не обмануть обманщик какой я тут сижу жду когда они попадутся откуда под тебя идет вода так под меня так ничего не понимаю идет одной стороны забор стоит какой у, у меня то вообще не разбирается Понимаешь, ты это самое, ты сейчас сидишь задом наперед. Потом, да? когда вода будет прибывать, я буду сидеть задом наперед. Рыба повернулась ко мне передом, к тебе задом. Ну. Я чё? Я ничего. Да, У меня вон опять это, кальмара, <смех> креветку съели. <съесть>. Сначала <смех> пойдет, сверху, обглаживает, блин, прикинь, а потом <смех> и уже выбора нету. Вот, слушай, ну вот стоят тоже же две удочки еще рядом и все вот это самое на одно. это чё? У меня сижу. А? Сижу, да. Ну правильно, шарик-то уже начал работать. Мне тоже же подход был Я, кстати давно там опарыши сильно да? да нет ты говоришь не сильно а вот видишь как зарачиваю так а главное идет один размер И у тебя один размер я размер мелковатый у тебя нормальный Ничего не понимаю У тебя рыбу уже много, Ты уже был на рыбалке? Я пропустил Мне надо, Мне надо догонять Хочется. А догнать может только Качеством Все. Время 11.25 У меня вот такой впло... Львого много, но мелочь, это я Юрки. Он любит ухудшить стрельмек. Корюшки. Сейчас буду пить чай. Еще ни разу не пил. и дела. А что ты говоришь? У тебя нормальный, не мелкий корех, ч ты? Ну, вот самый мелкий, вот, который прыгает. Последний, наверное. Нет, еще мельче. Ну, а так, вот, что, все нормально, такие же, как у меня. У меня сейчас тоже одеяло лежит на автомобиле, на этом, под капотом. Вчера положил. то сегодня... без. Прони не снимает Ой видишь вот, Да вот видишь это ты Ты такой Наплакал Наплакал все перешло Обрадовался Вообще 10 часов Вышел на лед без палатки Показать вам обозрение Вот народ присутствует Я думаю что больше уже Никто не приедет Все, кому надо было, все уже здесь Были машины А, машины и есть, да Они, я так понял, идут через Рикосиху Так, вот, так, вот. Голова, да, ты говоришь? Голова Пятерок небольшой Но морозец. Время 10 часов, будем пить чай Вот выходит из своего своей хижины хозяин хижины О, хижина дяди юры такая вот у нас нынче а ее нету а вот она хантер Трофик Хантер. hunter так он видишь это самое этот скажи разве разъясняет но это еще вроде ничего нет нет лучше такого отпустить я так если путь юра такой что поймал диракова блин там нет жаловался жаловался и все и пожалуйста а что делать то что делать так вот решили попить чику немножко да надо а то. А то то Тради... а мы еще нет. Да, традиции-то надо наруш... не нарушать. конечно, никакого законе пауча речи нету. Просто налили чаечек и все. Юра. Немножко голодненький. Мясо ест. Я чуть-чуть. Он По специально потому рыба у него и ловится, что он мясо ест. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. А вкусные, колбасные, бутерброды. Так, сначала сидим. еще такой грудинский купил. всем приятного аппетита Го-про, а, ну ладно кто-то подошел Нет, тут кто-то подошел. Ой, ой. Ой. Ой, такой скромненький презентик. Так. Чай попили, новости послушали. Перенаживились там непонятная игра у этой мормышки вот опять она тут это вот таблесна такая вот она наверное так играет mm -hmm. мороз никто не отменял все равно холодит холодит собирается здесь Тут я вообще что-то не чистил давно. Оп! Ни сега. Это Это ты вовремя поправился. Серьезно, блин. Это не серьезно. Блин. Оп. Ты, блин, у тебя не Это не трудовые доходы, говорит товарищ. Это на нижней... Спасибо, Андрюхе. Мы знаем какому. Он тоже знает. какая-то нехорошая, поменьше, Юра такая же, так. на наверное китайского червя пока пока никто не при не попался еще а у меня нифига ни опа опа оп, оп. давай давай давай, давай. О, нормально нормально главное я за него пожаловался но это не сик но все равно хороший рыб ты ж такого хотел У него рот занят, видите, он мормыхи меняет. Еще одиннадцатый час, вот такой у меня прилов, такой у Юры. Сейчас подожди, сейчас я сниму солнце. Ну. Вот и солнце встает. Красота. Вот и солнышко по-настоящему Да, ты предвосхитил мои слова, я для чего и камеру включил, чтобы показать, как в этой палатке солнышко играет Красота Вот, еще бы, еще бы так вот все время клевало бы клевало бы О, кто-то кто-то кто там пришел. На сотрудничество. Слушай, вот на все это на, на верхнюю играющую. Это вот такая вот ловкая блесна. что у нас тут немножко так прибавляется потихоньку. Это вообще в одну лунку две удочки закинул. Хапуга, говорит, надо мне, говорит, надо. Прикиньте, в одну лунку две сиговых удочки, блин, две, потому что ему надо меня догнать. Два сига, говорит, говорит, две удочки, да. Я ему предложил попить чай, а он в это время и начал облавливать меня. Надо как-то ему оказать сопротивление, вот. Нет, либо бьем чай, Юра, либо ловим гигантов надо. Да я еще и квадкади сделал, Вот горячий, сейчас остынет. Э, куда? Фига себе! Она нашла дорогу в эту Кунку надо опять тут что-то городить. Нехорошо, нехорошо. Угу. Что бы говорил? А? Да, чего говорил ты мне? Говорит и говорит Да, я вас внимательно слушаю. Блин. Попытка была украсть у меня... Это самая... Удочку. Очередная попытка. Тут вот ради интереса сейчас поменяю местами, блин. Удочки. Дырки тела или удочки Парышек надо кричать на парышек. Вот продолжаем мы тут что-то ловить. Блин. О, хорошо, все, все, ушел, ушел. Нет? Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Оп. Такой. Хотя, вот, видите, и сюда лег складывать, то начнут выпрыгивать обратно в этот, в воду. Они уже дорогу знают. Кто им показал, кто этот гад. Поджарив, что ли? А, а у меня не был не было в этом году крупный еще? А, а до этого, а -то, в том году? В ну, так, такое крупное это самое. Вот только вот что, что мы с тобой летом ну, mm -hmm. ловили да? Ну, ту, в это самое, в сковородку. Там же было у нас небольшое количество. Все делали как это самое с луком. Э -э -с... Как на магу поджариваешь, вот так и пожар Наталья и навагу эту она быстрее так вот ну, в мочке сделает. И ухинах хи вкусно. Что у наваги, что у корюха. Сладко, вкусно. Ну смотри, ходя в борьбе. Оп, съела. <связывая> так. Вот сидим. Сколько время? Время 12 часов, да? Вода вот-вот должна встать и повернуться. Вот недовольный Юра сидит. Наловил крупника и все недоволен, все недоволен. Да, подумаешь у меня немножко крупнее, ну чуть-чуть, ну буквально, блин, первый раз в жизни. Так, ну что, поворот воды должен был быть. Так, что у меня запотевшая камера? Ну чё, сложил я свой улов, пока вода стояла, получилось 50 корюшин и два сега. Вот уже снова поймано три хвоста. Получился вот такой пакет. Не знаю. Посмотрим, что у нас тут будет. Решили посидеть до двух часов. Так что вот такие дела. Что дальше будет неизвестно. Может ничего не будет. Так что идем да. до первой. Звезды. Ну что, посидим еще часок, послушаем, что нам расскажет радио. Еще есть два бутерброда, еще можно попить чаю, да? Есть бублики еще. Бублики. Бублигум. Бублигум. Бублигум. Да. Ладно, Считай. Два, пять. 44, 47, 51 штука, только по количеству. Поставь прямо сюда, да, в ведро. По количеству только это самое. 51? 51. У меня уже 50, там было 50, у меня 54. Ну и два сишка. И у меня тоже потрогало, так что. Что-то она трогает и уходит. Потому что конкурентов, видимо, нету. Опа, опа, опа, гигант, блин, нажался, настанался. Все-таки, блин. Вот что-то. Да. Ты заколебал? Блин. Я сейчас туда удочку закину. Вот торопится, торопится. Смотрите, торопится такая. -то <связывается> да двух часов надо успеть, <связывается> надо успеть. Надо... Ну ты все уже, двумя, Покастайка. двумя рыбами меня догнал. Блин. вылезай так. Все, я умираю умираю 51 52 53 54 55 а что хочешь тут? 56 лет, 56 рыбин и два. Так, как ее? так, быстренько собрались Все уже начинают разъезжаться И мы тоже, вот людей уже здесь нету